Mm-hmm. <laughs> конце ролика там будет такая подсказочка я так думаю она выйдет попробуйте найти Также же самое напишите скопируйте название пишите первая часть я думал так первая часть смотрите вторую часть вот и там все подробнее чтобы я не остановился потому что длинная тема